Итак, здравствуйте, мои коллеги. Сегодня 3 июня 2014 года. Вырвался я на рыбалку на Фрунзенское озеро. Посидев минут 5, поискав места, я поймал одного ротанчика. Поклевок больше пока не видать. Приехал я с Пашкой и с его братом. Вот ротан. Такой вот ротанчик. Вот тут там рыбак стоит рыбачит. Вот у нас фрундинское озеро. Мы, короче, не туда приехали. Вот такие вот дела. Время сейчас уже 9 час, без 15. Там вон уточка плавает. Ждите следующего отчетов после паузы. Ну, профессиональный карасякин говорит, что ничего не поймал. Ну, не Ты меня обиделась, Даже не дергала, да? Херовенько. Пойдем перезабросимся. Сюда вот подойду к лодочке. Итак, замечаю первую поклевочку. Не знаю, кто, карасик или ротанчик. Но сейчас пробую тянуть. Опа, поймал ротана. Хорошенький, грамм 100. Охуяк. Вот это хорошенький экземплярчик. Будем пытаться поймать еще одного. Сделали повторный заброс. Ожидаем хорошего результата, а нет маленькая глубина, так кажется начинает еще клевать. Сейчас мы его попробуем взять слабая поклевка бля. Небольшая глубина. Попался еще один братан, маленький. Did a